Мужчины, будьте осторожны, засовывай свою флешку в чужой USB-порт. Ведь незнакомое устройство может не только обновить информацию, но и форматнуть ее как следует. Я уже не говорю о вирусах.